Сегодня мы с тобой в очередной раз обсудим глобальное обновление на Барвихи РП, которое выйдет уже вот-вот совсем скоро. Обсудим последние сливы от разработчиков, я задал им несколько вопросов по данной теме и узнал, как все это будет работать на практике, и с удовольствием с тобой сегодня поделюсь данной информацией, ну а также есть еще пару приятных новостей касаемо данного обновления. Ну а перед началом данного видеоролика я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, и чтобы принять участие тебе достаточно.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 мой ник при регистрации, а также не забывай вводить мой ютуберский промокод Карп. Ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну а я желаю тебе приятного просмотра! Буквально на днях разработчики в своем официальном телеграм-канале опубликовали вот такой вот коротенький видосик, где, в принципе, мы видим с тобой всю эту новую систему взаимодействия с игроками уже на практике, как все это дело будет обстоять на деле. И мы с тобой наблюдаем на данном видео то, что теперь нам будет достаточно нажать одну какую-нибудь кнопку благодаря которой мы сможем сразу показать свой паспорт, свои лицензии, медицинскую карту, военный билет или что-либо при собеседовании. И у многих игроков сразу же появился такой вопрос: а как же теперь будет проходить старый добрый РП процесс? То есть, грубо говоря, отыгровка: паспорт в правом кармане, достал паспорт из правого кармана, паспорт в руке, передал паспорт человеку напротив и так далее. Я поговорил по данному поводу с PR менеджером проекта, на что получил такой ответ: все это дело уже будет забиндено в данную кнопку. К сожалению, на данном видео всего этого дела не показали но все это будет уже на основных серверах залито так что нам не придется вообще теперь грубо говоря отыгрывать рп мы просто с тобой нажимаем одну кнопку срабатывает рп Helper, который будет отыгрывать вот это все за нас показывает то что паспорт грубо говоря у тебя там в правом кармане лицензию у тебя в папке ты их достал показал передал человеку напротив и так далее что крайне упрощает процесс отыгровки рп и самое главное экономит время как твое так и других игроков и это как по мне реально годная тема реально очень полезная фишка которая реально давно не хватало на проекте то есть теперь когда мы с тобой в очередной раз будем проходить какое-либо собеседование в какую-либо фракцию нам не придется с тобой тратить кучу времени на введение команд slash me slash do отыгрывать это rp все это дело будет за нас делать rp helper нам просто с тобой нужно будет нажимать на правильные кнопки главное не перепутать также у некоторых игроков возник такой вопрос а как же данное меню взаимодействий использовать именно с нужным человеком? Ведь на видосе у нас всего два персонажа. Конкретно, грубо говоря, твой персонаж и противоположный, с которым мы проходим данное собеседование. Ну а что, если таких персонажей, таких людей на сервере в данный момент во время данного собеседования вокруг тебя будет, ну просто-напросто человек, грубо говоря, 20? Как именно использовать все данные команды, нажимать все данные кнопки и показывать паспорт, выполнять все эти команды конкретному человеку? Придется ли вводить для этого какой специальную команду. На что опять же я получил такой ответ. Нет, конечно. Данное меню взаимодействия мы с тобой активировать будем довольно легко. Нам просто нужно будет своим пальцем тапнуть по необходимому человеку, с которым мы будем с тобой взаимодействовать в следующие несколько минут. Ты просто-напросто нажимаешь на какого-то конкретного персонажа, нажимаешь какую-то конкретную кнопку и у тебя в этот момент с этим персонажем происходит данное взаимодействие. Что опять же довольно удобно. Это касается не только каких-то конкретных собеседований, это касается Боу-рынка, где нам с тобой будет надо показывать ПТС игрокам, теперь не придется смотреть ID, теперь не придется прописывать ПТС, ID человека, чтобы показать ему технический паспорт авто, просто достаточно будет нажать на данного персонажа и выбрать соответствующую кнопку действий. Также довольно многие игроки довольно уже давно просили разработчиков добавить новую анимацию приветствия персонажей, что разработчики в принципе наконец-таки и сделали, и также добавили кнопку взаимодействия и Именно приветствие персонажей между друг другом. То есть, теперь, если ты находишься примерно там в 10-20 метрах от своего друга, ты нажимаешь опять же на него, у тебя появляется меню взаимодействий, ты нажимаешь вот эту вот кнопочку приветствия. И опять же, если вы далеко друг от друга, то твой персонаж ему просто-напросто помашет рукой. Ну а если вы находитесь рядом друг с другом и вы используете данную кнопку взаимодействия, то вы просто-напросто вот так вот пожмете друг другу руки, что выглядит довольно круто. Я думаю, разрабом можно сказать, отдельное спасибо за такие приятные мелочи, то что они прислушиваются к игрокам и все-таки добавляют их на проект. Как говорится, пустячок, но приятно. Также это касается и привычного уже всем трейда обменника между игроками. То есть, если раньше мы с тобой вводили команду «slash exchange ID игрока», чтобы совершить какой-либо обмен, теперь мы с тобой просто будем опять же тапать по игроку, у нас будет открываться меню взаимодействия, мы с тобой будем нажимать кнопку обмена, после чего у нас будет открываться данный трейд, в котором мы будем совершать определенные обмен. Опять же довольно удобно. Это касается вообще довольно многих вещей. И вот это вот меню взаимодействия, его реально давно не хватало на проекте, лично как я считаю. Оно реально экономит очень много времени у игроков. А самое главное, как по мне это довольно удобно, гораздо удобнее, чем изучать команды, постоянно их вводить. Теперь все это дело будет гораздо проще благодаря данному меню взаимодействий. Ну а также у меня для тебя есть еще одна приятная новость. Ты довольно часто в последнее время спрашивал меня, стоит ли ожидать новые тачки в данный обновление. Ведь эта обнова все-таки глобальная, и хотелось бы увидеть новые автомобили. На что я могу ответить тебе с точностью, у меня есть такая информация, что новые тачки 100% будут в данной глобальной обнове. Но будут они именно во второй части данного обновления. Ведь если ты меня слушал внимательно, ранее я уже говорил, то что данная глобальная обнова выйдет именно в двух частях. И в первой части мы с тобой увидим скорее всего именно все то, что разработчики уже потихоньку нам сливали и показывали в своих официальных группах ВК. И в телеграм. а именно новые вот эти рации, новую систему фракций, квесты во фракциях, возможно, Battle Pass, новое меню взаимодействия, новые интерфейсы и многое-многое другое. Ну а также после чего буквально через короткое время нас ожидает вторая часть данного глобального обновления, в которой как раз таки и будут новые автомобили. И скорее всего, что-то еще новое, очень крутое и интересное. Как я тебе уже сказал, идет тестирование данной обновы, и скорее всего, уже в скором времени нам YouTube дадут доступ к тестовому серверу где мы все это дело проверим посмотрим протестируем и я уже в конечном итоге покажу все это тебе на видосе ждать осталось совершенно недолго буквально думаю 1 две недели и данную обнову мы с тобой уже будем лицезреть на основных серверах Барби rp ну а на этом у меня пока что для тебя все спасибо тебе что ты заглянул спасибо тебе за просмотр ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео